Человек, представляющий собой в совокупности систему с ядром, с телом, с живым и с мертвым, также видится эгрегорами, и считывается ими по удельному весу своего ядра. Эгрегор не видит, Вася Кубкин такой хороший человек, его любят другие люди. Если любит, пусть докажут, отдадут ему энергию, а энергию, энергия всегда тянется на весомое удельное ядро они его пусть докажут. эггрегор кстати говоря совершенно все равно какой энергии питаться позитивно, негативно, ненавидят тебя люди, обожают тебя люди, да? и твой эгрегор и эгрегор системы, которой ты принадлежишь с удовольствием съест все и любовь и ненависть. Другое дело, что если ты можешь притянуть себе например там, грубо три килограмма энергии, да, твой удельный вес рассчитывается так, таким-то способом, не можешь притянуть себе и грамма, да? значит твой удельный вес соответствующий. И эгрегор тебя видят по этой способности, по твоей бытийной массе. Чем выше твоя бытийная масса, тем большее количество вышележащих эгрегоров начинает предъявлять на тебя права. И вот тут существует уже определенная конкуренция. Причем конкуренция она существует только в горизонтальном эгрегорах. То есть, например, твоя блютийная масса очень высока, и к диапазону например, подходит к социальным институтам, у тебя прекрасный финансовый ум государственного масштаба, или ты прекрасный дипломат или а и при этом при всем на тебя имеют права, да, например, какие-то профессиональные структуры, какой-то банк, говорит, нет-нет-нет, этот человек нужен мне, этот человек нужен мне, я хочу, чтобы вот этот человек работал в моем банке купи-продай. Найди принеси. Государственный он говорит, что он обалдел что ли, этот человек будет банками управлять и тобой купи продай тоже, и он не имеет права предъявлять претензии на этого человека. Понятно? Потому что если он предъявляет какой-то банчик, предъявляет претензии на, на такого государственного деятеля, то скорее всего более вышезалежащей структуре, допустим, Министерству финансов или просто системе финансов проще банк отщелкнуть. Рынка вообще убрать, чем отдавать такой, такое богатство, потому что это укрепит саму систему. Каждый человек с высокой бытийной массой укрепляет систему, в которую он попадает. Пока все понятно. Поэтому, конечно, люди с подобным уровнем развития ядра ценны и приятны для любой системы, для любой структуры. И каждый будет стараться удержать его в себе как можно дольше. Если у человека уровень амбиции маленький, то он, например, в эгрегоре семьи и рода может просидеть всю жизнь, его просто за стихийными будет не видно. То есть большая удача, если его все-таки вычислить. Показать себя этому миру, заявить свою отдельную массу можно лишь только уровнем амбиций. А уровни амбиций у нас прописаны в теле в нашей цели. И в инструментарии в живом пространстве про, который говорит о тех инструментах, которые тебе доступны или те, которые ты хочешь. Ну и конечно же в мертвом, как зеркало ядра, там показано, насколько высоки твои намерения, насколько серьезны твои намерения, что ты готов отказаться. От связи со своей старой эгрегориальной структурой. Ты готов отказаться от каких-то своих старых привязанностей. Поэтому, конечно, посмотрите на уровень ваших, вашего тела, посмотрите на уровень ваших амбиций. Научитесь не стесняться заявлять о себе громко, даже если вы пока на это не имеете никакого права. В любом случае заметить. В любом случае скажут: ну если он хочет, ну давай, пусть докажет. Да, доказывать придется долг, долгим и упорным трудом. Но поверьте, это лучше, если зажимать в себе свои желания, зажимать в себе в свои цели. А система, опять же, повторяет, да, система заинтересована в том, чтобы выросли, потому что это выгодно прежде всего ей. Единственное, кто не заинтересован, это те, кто находится с тобой в одной горизонтали, потому что они сами хотят вырасти. Вот на этом уровне существует жесточайшая конкуренция. На уровне горизонтальной среди людей как биологических объектов, на уровне семьи и родов конкуренция существует, на уровне стихийной конкуренция существует, на уровне государств конкуренция существует, на уровне религии конкуренция существует. Но религия не будет конкурировать с государством, например, это нонсенс, правда? Государство не будет конкурировать, например, с, там, государство России с Министерством финансов Америки. Но это тоже нонсенс, правда? Никому в голову это не придет, потому что конкуренция происходит только среди равных. И там, конечно, да, за бытийную массу идет конкуренция, за количество связей питающих за бытийную массу идет конкуренция и так далее, и так далее. Таким образом, я хочу, чтобы уже сейчас, на этом уровне, вы себе четко определили, на каком уровне сейчас находится ваша система, куда, в какой уровень вы себе проложили вектора намерений на самом деле, и видя этот вектор, посмотреть, насколько ваши цели, которые прописаны в теле, а, являются амбициозно оправданными, и насколько ваши цели являются амбициозно достаточными для попадания на этот уровень.